о чем вот скажи пожалуйста как ты относишься к этим цифрам как ты относишься к нумерологии а веришь ли ты в то что сегодня вот у нас только сегодня вот эти врата открываются и никогда они раньше или позже никак не откроются и, и, и закроются уже вот как ты к этому относишься скажи пожалуйста <связывая> ну я могу сказать что я э, точно знаю, что числа, числа эти все не просто так, это какие-то наши обозначения, но они имеют место быть. Это я чувствую, я ощущаю. За числами, если честно, не слежу, но если начинаю отслеживать какие-то моменты, то они, как правило, привязаны к каким-то определенным числам, определенным датам в моей жизни, как бы вы как бы от этого не отходили. Вот, не придерживаюсь, конечно, всяких гороскопов, потому что, мне кажется, что каждый, там уже на настолько все намешано, вот, а то, что касаемо чисел и нумерологии, ну, имеет место быть, никуда от этого не деться, да.